Добрый день, с 30 октября начнутся объявленные президентом нерабочие дни и в этом видео мы выясним на кого они будут распространяться, как будут оплачиваться и будут ли оплачиваться вообще, а также могут ли работодатели заставить вас выходить работать в эти дни. И для начала мы разберемся, что такое само по себе эти нерабочие дни. Закон э, знает праздничные дни и выходные. Праздничные дни установлены Трудовым кодексом, это точные даты, а выходные же дни считаются дни, которые повторяются еженедельно. Эти же объявленные особые дни не подходят ни под одно из этих определений. Поэтому проблемы с законностью этого заявления появляются уже на данный момент. Но давайте представим, что тут все законно. Приказ издан президентом, и правоохранительные органы повинуются. Должен ли кто-то работать в нерабочие дни? Никаких исключений от наших законодателей не поступало. То есть, нерабочие дни действуют абсолютно на всех, но они уточняют, что организации должны выделить часть работников, чтобы поддерживать свой функционал. И исходя из буквального толкования указа президента для индивидуальных предпринимателей же исключений нет. Получается, они должны отправить всех своих работников на выходные до 7 ноября. На мой взгляд, это явный пробел, VTP это не какое-то самозанятое. В него может быть такая же деятельность, как и у организации. И тут возникает еще вопрос. А что делать с дистанционными работниками? Тоже на выходные. Хотя по логике они не способствуют распространению вируса. А правительство хочу напомнить, как бы об этом и волнуется. Именно из-за этого и водятся эти выходные. Про дистанционщиков в указе президента ничего нет. Следовательно, их также надо отправить на выходные. Зачем? Вопрос остается риторический. Также никаких уточнений нет о тех, кто работает по сдельной оплате. В этом вопросе ранее Минтруд э, активизировался и давал несколько разъяснений. Спасибо, вот только они противоречат друг другу. Поэтому сделать выводы какие-то однозначные пока рановато. О том, каким образом привлекать к работе тех, кто должен обеспечивать функциональность организации, в указе тоже ничего нет. Тут Минтруд пояснял, что организация должна сама разобраться, кого на работу отправлять, а кого на выходные. При этом согласие работников не обязательно. А вот их отказ от работы будет выглядеть как дисциплинарный проступок, то есть простым языком говоря прогул. А теперь самое интересное, а что по деньгам? Должно ли, должны ли вообще платить больше для тех, кто работает? Дни как бы считаются выходные. Минтруд ранее отвечал, что дни э, ведь не относятся ни к праздничным, ни к ни выходным, поэтому и оплата повышенная, соответственно, не будет. По моему мнению, данная позиция является не совсем справедливой по отношению к работникам, поскольку, исходя из трудового кодекса, получается не совсем равноценная плата для тех кто работает в нерабочее время когда большинство людей отдыхает здесь видимо побоялись перегнуть палку с бизнесом ведь у них же печатных станков нет поэтому денег может просто не хватить при такой ситуации большинство предпринимателей просто вынуждено работать несмотря на данный указ президента и для того чтобы отпустить людей на неделю в оплачиваемый отпуск нужно взять откуда то деньги а денег как известно нет но если не учитывать мораль то со стороны закона если вас привлекают к работе вопреки указам президенту то вам следует знать что работодатель нарушает ваши права невыполнение указа квалифицируется как нарушение трудового законодательства если же вас на работу не вызывают, ну и платить не хотят, то это также прямое нарушение указа президента. И считается прямой невыплатой заработной платы. Все эти нарушения можно без проблем обжаловать в суде, если обратиться к грамотному юристу. А на этом все. Надеюсь, был вам полезен. Поставьте лайк и увидимся в следующем видео.